Нормально! Где я повернула не туда, почему я живу в Хрущевке? Архитектура, пляжи, природа. Как мне стыдно, что я никогда об этом не знала. Это же просто нелегально красиво, посмотрите! Какой город в Бразилии самый дорогой? Рио, Сан-Паулу? Блин, <связывая> сегодня вы удивитесь. Я нахожусь в городе сказка. Город, который просто свел меня с ума, как только я в него попала. Город, который переполнен туристами. И это первый город в Бразилии, где сотрудники разговаривают английском. Господи, сколько туристов? Ну, во-первых, да, я обрезала волосы. <смех> Вам нравится? И, кажется, я все еще нахожусь в стрессе от этого события, но нет времени об этом думать, потому что надо открывать Бразилию. Этот город Парачи. Совершенно невероятное место. И тот самый момент, когда хочется наконец сказать спасибо ЮНЕСКО, что они вовремя очухались и смогли его сохранить. Все, какое было вот тогда-тогда давным-давным-давно, когда португальцы сюда приезжали, как они все построили, оно таким все и сохранилось. Мать его, Кадрит, я растерялась. Это слишком красиво. И улицы слишком похожи между собой. И бразильцы слишком орут. Здесь все кажется не настоящим, и у меня огромный флешбэк по поводу Венеции, когда там гуляешь и тоже думаешь, о том, числе, что, блин, неужели люди реально могут жить здесь? Почему они живут так красиво? Где я поверну планету? Да, почему я живу в Хрущевке? Вы видите это? Это город. И ни разу не фейк. Вау, как это красиво! Это самая старая церковь в городе. Ребята, я уже хочу сделать официальное заявление, что если вы посещаете Бразилию, но не навещаете Парачи, то это преступление. Это как раз между Сан-Паулу и Рио. То есть вы по-любому будете проезжать это место. И это просто сказка. Это настоящая Бразилия. Здесь Бразилия похожа на Бразилию. Парачи – это не только архитектура. Рядом с городом, в общем, доступности, нереальная, прекрасная. Топическая природа, водопады, леса, трекинги, и все это так близко. Мне начинает казаться, что в Парычи есть все. Поехали на водопад. Невероятно добрые. Совершенно незнакомые бразильские мужчины всегда помогут вам а, пройти туда, куда вы даже не хотели, но зато у вас получится отличные фотографии. В общем, я очень советую съездить на водопады. Какие важные пункты? Во-первых, возьмите с собой трекинговые ботинки, кроссовки, неважно что, обувь. Трекинговая хорошая обувь. Второе, арендуйте машину и не берите туры, они стоят неадекватно и неоправданно. Третье. Прихватите денежку, потому что вход почти на все водопады в Бразилии. Постоянно платный, но какой то маленький. 5 реалов, 8 реалов в таком духе. А четвертое. Даже если жарко, прихватите одежду на всякий случай, потому что как бы вот. Очень скользкий, но у меня все, все мокрое, все Как-то Не рассчитывала на то, что ветер будет дуть и. И он надует мне на спину. Помните, как в том видео? Нормально, нормально, нормально. Как это выглядело? Это выглядело пивот, и чувствовалось так же. Еще одно маленькое, но очень важное замечание. Не дай вам Бог быть бразильцем в душе и приехать сюда в шлепках. Никогда не при каких сельсов. Обязательно фиксированная обувь. Жарко, конечно, в кроссовках, поэтому сандали закрытые или какие-то фиксированные. Потому что булыжники нереальных размеров 17-18 века, как их накидали, так они вот тут и лежат. И это безумно красиво. Ты идешь, как ты не понимаешь тебе смотреть вот туда, чтобы не убиться. Или тебе смотреть вот сюда, потому что, блин, ну, так это красиво. Я все еще не могу поверить, что я здесь нахожусь. Блин, бразильцы, какие живы, счастливые. Я хочу сказать еще одну очень важную вещь по поводу врачи. Простите, я не могу остановиться, смотреть и гулять здесь везде. За все время, сколько я живу в Бразилии, это первый город, в котором я дышу спокойно. Я не проверяю свою сумку каждые пять минут, и я чувствую, что я в совершенной безопасности. Здесь вообще со мной ничего не может случиться. Он такой чистый, спокойный. Вот просто я дома.